рада приветствовать вас на своем канале в сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку с отворотиком рельефным узором украсила я шапочку меховым готовым помпончиком в цвет пряжи вы же можете заменить меховой помпончик на помпон из пряжи вязала я на обхват головы 54 56 сантиметров и вполне достаточно одного моточка для шапочки с отворотом плюс помпон если будете увеличивать шапочку до обхвата головы 56 58 сантиметров соответственно вам нужно будет добавить один раз под ширину и в высоту. И тогда для помпончика просто не останется пряжи. вот Можно помпон вообще не прикреплять. Я макушечку буду заканчивать достаточно аккуратным способом, поэтому можете помпон вообще не использовать. Кому понравилась шапочка, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжу Alizella на гол 240 метров 100 граммах. Более подробно о данной пряже есть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Под данную пряжу я воспользуюсь круговыми спицами номер 3,5 на коротеньком тросике. Также нам понадобятся ножнички и понадобится иголочка для сборки макушки. Для начала вязания нам нужно определиться, сколько же петелек набрать изначально. Я уже вязала данными спицами и пряжей. Вот, поэтому я знаю, что э, исходя из моей плотности вязания, на данную шапочку резиночкой 2 на 2 нужно мне набрать э, 96 петелек. Смотрите, у нас в принципе, исходя из основания шапочки, на протяжении всего вязания будет за основку лежать все-таки резиночка. Я не буду менять номер спиц, я не буду добавлять петельки при переходе с резиночки на основной узорчик. То есть у меня все будет на основе, скажем, резиночки 2х2, при этом я ориентируюсь на то, что мне нужно набрать число петель изначально кратное 8, не просто рапорт э, узора резиночки 2х2 4 петельки, а и рапорт основного узора, то есть это чередование 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и э, 2 петельки платочной вязки. Вот это и есть наш рапорт узора, поэтому я набираю 96 своих привычных петелек. Если же вам нужно э, добавить сантиметры, к примеру, если у вас окружность головы не 54-55 сантиметров, а 56-58, то, соответственно, вы просто можете сменить спицы на э, полразмера больше, то есть, к примеру, на четверочку. Вот, и вязать данной пряжей и четверочкой и спицами уже по моим, скажем так, расчетам, если у вас не слишком плотное вязание, а в меру такое вот, я бы сказала, умеренное, то вам этого также вполне будет достаточно. Итак, я набираю на одну спицу начальные две петельки для того, чтобы они не были растянутые. Далее представляю вторую спицу и набираю остальные петли. Плюс одну 97 петельку я наберу для того, чтобы замкнуть в дальнейшем свое вязание в круг. И эта петелька у нас сократится, а круг будет максимально замкнут, э, выровненно. Поэтому я набираю 97 петелек и затем будем замыкать наше вязание в круг. После того, как все петельки набраны, достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных двух петелек. И берем э, там, где у нас рабочая ниточка, э, спицу в левую руку, а там, где наборочный край начальные две петельки, в правую руку. И подтягиваем хорошо петельки краям острых спиц далее смотрите мы первую петельку набранную переснимаем к последней то есть с правой спицы на левую затем последнюю лишнюю набранную петельку мы переснимаем на эту перенесенную петлю и спускаем с работы то есть у нас сейчас между первой набранной и второй петелькой спустилась вот эта лишняя петля далее хвостик коротенькой ниточки тянем в разные стороны вместе с рабочей ниточкой, то есть как бы затягиваем эту петельку, вот, и она у нас осталась вне работы. Теперь мы берем, подтягивая вот эти хвостики, отправляем вместе к рабочей ниточке хвостики и начинаем вязать. Рапорт резиночки 2 на 2 составляет 2 лицевые, 2 изнаночные. Я провяжу для начала пару рапортов двойной резиночкой, то есть хвостиком, вот так вот 2 лицевые, 2 изнаночные чередуя. А затем я оставлю вот этот коротенький краешек ниточки просто, чтобы он у нас, скажем, был закреплен. Я его несколькими буквально петельками завязала. Вот. А дальше продолжаем 2 лицевые, 2 изнаночные вязать до конца этого ряда, тем самым формируя резиночку 2х2 если ряд у вас закончился двумя изнаночными петельками значит распределили рапорты вы правильно теперь я рекомендую дойдя до конца ряда отметить булавочкой либо маркером начало конец ряда чтобы вы хорошо ориентировались я в принципе вяжу не в первый раз поэтому вешать маркер не буду плюс у нас остается вот этот хвостик запрятанный то есть отсчитав 6 петелек влево вот она у меня и есть начало ряда теперь второй и каждый последующий ряд резиночки мы будем вязать по рисунку лицевые мы будем провязывать над лицевыми за переднюю полупетлю Изнаночные мы будем вязать над двумя изнаночными за дальнюю петельку. Почему я уточняю? Потому что если вы будете вязать а, за дальнюю, либо только лишь за переднюю полупетлю, то у вас будут провязываться петельки скрещенными и получаться будут такие вот перекрещенные косички. А если же вы будете вязать изнаночные за дальние стеночки, а лицевые за ближайшие стеночки полупетелек, то и с лицевой, и с изнаночной стороны у вас получится одинаковая, ровная, красивая косичка. А уж тем более, если у нас будет отворотик на шапочке, то, соответственно, эта часть, получается, которая сейчас у нас находится с внутренней стороны, она выйдет у нас на лицевую сторону и будет тогда выглядеть достаточно аккуратной, красивой вязкой. Итак, я буду продолжать вязать до тех пор, пока резиночка у меня э, не будет в высоту где-то порядка 7 сантиметров. То есть, исходя из плотности моей вязания, э, где-то 7 сантиметров, даже с половинкой, это у меня 20 рядочков. То есть, где-то 19-20 рядочков я буду вязать ширину резиночки 2х2. Затем, для того, чтобы получить четкую линию отворота, изгиба я сменю раппорт узора резиночки наоборот буду вязать со смещением то есть там где у меня изнаночные я буду вязать лицевые а там где лицевые буду вязать изнаночные то есть связав первую часть отворота я сделаю четкую линию сгиба в принципе можно линию сгиба также сделать просто провязав ряд изнаночными либо лицевыми петельками то есть просто связав один ряд не резиночкой, а, к примеру, лицевыми, либо изнаночными петельками. Тогда вы тоже получите четкую линию изгиба, при этом продолжите вязать такую же резиночку. Но я обычно делаю ряд со смещением, вот, и мне кажется, он более гармонично и более аккуратный, аккуратнее смотрится на шапочке. Итак, вяжем ширину в 7 сантиметров, либо же, если вы хотите, можете в 4, в 6 и так далее вот, а затем я со смещением вяжу еще ширину вторую, вторую часть отворота, но уже где-то на 4 рядочка. То есть, если первая часть у меня, к примеру, будет 19 рядочков, то вторую часть со смещением я свяжу на 4 рядочка меньше. То есть, где-то около 15 рядочков в общей, скажем, сумме провязывания резиночки с отворотом. Итак, я довязала резиночку, после э, линии изгиба я провязала чуть-чуть меньше ширину, чем первоначально. Вот, посмотрите, что у меня получилось. Я просто сдвинула в шахматном порядке на пол рапорта, вот, и провязала вторую ширину чуть уже. Теперь я перехожу на основной узорчик, при этом я буду вязать практически все то же самое, что делала до этого. В начале ряда у нас идут сейчас 2 изнаночные, так как здесь шли 2 лицевые, то есть я сдвинула раппорт и получается, что над двумя изнаночными я так и продолжаю вязать 2 изнаночные. Далее 2 лицевые. Далее у меня идут 2 изнаночные, но петли раппорта здесь должны быть платочной вязкой. Соответственно, это у нас 2 лицевые петли. Далее 2 лицевые. И все, раппорт у нас закончился. 2 изнаночные, 6 лицевых. Так я и дальше буду продолжать до конца ряда. 2 изнаночные и 6 лицевых. Это 2 петельки лицевые, 2 петельки лицевые платочной вязки и 2 петли снова платочной лицевые, то есть 2 изнаночные 6 лицевых это первый ряд раппорта узора высоту второй ряд это начинается как всегда с двух изнаночных далее 2 лицевые по э, петлям платочной вязки чередование сейчас изнаночный ряд соответственно здесь идут 2 изнаночные над лицевыми далее 2 лицевые вот это и есть раппорт узора ряда то есть просто вяжем по рисунку резиночки 2 на 2 чередование 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные над узорчиком который был сформирован по резиночке здесь у нас как вы видите просто платочная вязка соответственно это просто идет чередование лицевых изнаночных рядочков Третий ряд узора, как первый, идет сначала 2 изнаночные петли над 2 изнаночными, 2 лицевые над 2 лицевыми. Далее у нас идут петли платочной вязки. Чередование было лицевого ряда, изнаночного, теперь снова лицевого. Соответственно, здесь вяжем 2 лицевые и над 2 лицевыми 2 лицевые. Вот он и есть наш раппорт узора. Снова повторяем 2 изнаночные, 6 лицевых до конца этого ряда. Четвертый ряд, как и второй ряд, мы провяжем по рисунку. Над двумя изнаночными полосочками так и вяжем 2 изнаночные. Далее идут 2 лицевые, так и вяжем 2 лицевые. По чередованию платочной вязки сейчас изнаночный ряд. Соответственно, здесь вяжем также 2 изнаночные и далее 2 лицевые. Вот он есть наш раппорт узора. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые чередуем до конца этого ряда. Пятый ряд как первый и третий вяжем с чередованием 2 изнаночные 6 лицевых. 2 изнаночные 2 лицевые. Далее над петлями платочной вязки лицевой ряд соответственно еще 2 лицевые и 2 лицевые с этой стороны. То есть чередование платочной вязки так и продолжается. А здесь просто идет резиночка 2 на 2. Итак, пятый ряд 2 изнаночные 6 лицевых. Шестой ряд, как второй и четвертый, вяжем по рисунку. Над двумя изнаночными 2 изнаночные, над двумя лицевыми 2 лицевые, далее над петлями платочной вязки у нас 2 изнаночные по чередованию рядочков лицевого изнаночного, и далее 2 лицевые, то есть над петлями лицевыми так и вяжем лицевые, над изнаночной полосочкой так и вяжем изнаночные петли, а над петлями платочной вязки вяжем 2 изнаночные. То есть чередуем 6 ряд, как 2 и 4. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые до конца ряда. 7 ряд по чередованию как 1, 3, 5 вяжем точно так же, начиная с 2 изнаночных петелек. И далее 6 лицевых петель, то есть 2 лицевые над двумя лицевыми, далее 2 лицевые над петлями платочной вязки по чередованию рядочков и 2 лицевые над второй полосочкой из двух лицевых. Вот он наш рапорт узора. Снова повторяем 2 изнаночные 6 лицевых, 2 изнаночные 6 лицевых до конца этого ряда. Восьмой ряд это завершающий ряд рапорта. Все петельки в этом ряду провязываем изнаночными. Причем изнаночные я вяжу за дальние стеночки над изнаночными. И за ближайшие стеночки изнаночные над лицевыми. Вот таким вот образом. Сейчас по чередованию платочной вязки идет изнаночный ряд. Соответственно все закрывается вот этим вот восьмым рядом раппорта. Изнаночными петельками и над изнаночными получается вяжем изнаночные, и над лицевыми, и получается вот такая вот изнаночная полосочка над всеми узорчиками до конца этого ряда. Довязали до конца восьмой ряд. И сейчас начинаем с 9, как с 1. -го. То есть точно также продолжаем вязать над изнаночными петлями, рядом изнаночных. Вот здесь, вот петелек, 2 изнаночные, далее 2 лицевые над петлями. Полосочки из лицевых петель и над петлями платочной вязки по чередованию сейчас 2 лицевые. Соответственно, лицевые провязываем и лицевые остаются у нас над лицевой полосочкой. То есть, как и в первом ряду, как в третьем, как в пятом, как в седьмом, мы вязали с вами 2 изнаночные 6 лицевых. Так и продолжаем в девятом ряду вязать 2 изнаночные 6 лицевых. Потом по чередованию в каждом четном ряду, это 10, 12, 14, 16, провязываем по рисунку 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, потому что платочная вязка это чередование лицевых изнаночных рядочков. Вот по чередованию так и идем, смотрим, что здесь мы закончили вязать лицевой ряд, значит следующий изнаночными петлями. Лицевые полосочки вяжем лицевыми. Изнаночные полосочки вяжем изнаночными с одной стороны и платочной вязкой чередование с другой стороны. То есть здесь ничего сложного, просто в каждом восьмом ряду, когда будете провязывать а, вот здесь вот 7 рядочков платочной вязки, в восьмой ряд уже вяжите не просто 2 петельки здесь вот этой полосочки, а полностью по всей окружности шапочки. То есть первый, третий Пятый, седьмой это 2 изнаночные 6 лицевых. Каждый четный ряд это 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И каждый восьмой ряд это завершающий изнаночными петельками по окружности. Я думаю, что здесь ничего сложного нет. Самый простой узор выбранный для данной шапочки. Причем уже можно сделать вот такой вот отворотик и посмотреть, как это выглядит уже, скажем так, красиво в итоге. Uh, уже виден хорошо переход на узорчик с под шапочки. Вот это начало мы спрятали под отворотик. Все, теперь получается у нас вот такой красивый узорчик, который плавно выходит из отворотика. И дальше продолжаем вязать вот такую вот красивую шапочку до тех пор, пока не будем закрывать петельки для макушки. А так чередуем вот эти лишь 8 рядочков раппорт узора в высоту. Вот я связала высоту шапочки, и у меня сейчас, если мы сделаем отворотик от линии изгиба, 17 провязанных сантиметров. Вместилось 1, 2, 3, 4 полных рапорта и 5 рядочков пятого рапорта, то есть как бы половинка чуть-чуть больше пятого рапорта. А сейчас я начинаю делать убавление для макушки. Вот, Если у вас размер э, больше шапочки, то, соответственно, можете провязать глубже. Но я сейчас как раз таки остановилась. При провязывании по чередованию платочной вязки я провязала, получается, лицевыми петлями лицевой ряд. Сейчас у меня будет изнаночный ряд, в котором я буду делать убавление. Первый ряд убавления макушки, это у нас идет чередование 2 изнаночные. Вот здесь вот 6 лицевых. Между полосочками платочная вязка. В начале ряда сразу же на изнаночной полосочке я буду провязывать убавления. Переснимаю дальними стеночками вперед 2 изнаночные и 2 вместе провязываю 1 изнаночной. Вот таким вот образом. Далее у меня идут 2 лицевые, я так и провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязываю по чередованию платочной вязки 2 изнаночные. И далее 2 лицевые. Снова подошла к полосочке второго рапорта 2 изнаночные. Поворачиваю дальними стеночками вперед и провязываю 2 изнаночные вместе одной. И так получается я в каждом рапорте в этом ряду убавлю по одной петельке в изнаночной полосочке. А все остальное, там, где у нас 2 лицевые, так и провязываю 2 лицевые, где по чередованию платочная вязка, так и провязываю изнаночный ряд изнаночными петлями, и 2 лицевые. То есть делаем убавление, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, убавление, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, до конца первого ряда убавление макушки. Во втором ряду убавления для макушечки мы сейчас изнаночную провязываем над изнаночной, то есть у нас уже здесь сокращенная одна петелька. Далее 2 лицевые над двумя лицевыми петлями полосочки. А там где у нас идет изнаночный ряд платочной вязки в предыдущем ряду, мы за дальние стеночки провязываем 2 петли изнаночной вместе одной лицевой. И тем самым снова сокращаем петельку вот здесь вот одну в промежуточке. А, вот здесь, где платочная вязка, и далее довязываем 2 лицевые, вторую полосочку лицевую рапорта. И у нас снова в рапорте сократилась одна петелька. Вот так довязываем до конца ряда. Здесь изнаночная над изнаночной, 2 лицевые над полосочкой из лицевых петель. 2 а, изнаночные провязываем за дальние стеночки вместе лицевой, сокращая, сокращая тем самым одну петлю, и по чередованию сейчас здесь лицевой ряд. И далее 2 лицевые, то есть в петлях платочной вязки мы сокращаем одну петлю и теперь раппорт узора у нас изнаночная 2 лицевые, убавление лицевой петлей и 2 лицевые третий ряд это последний ряд раппорта а, узорчика и он вяжется у нас, как вы помните вот такой изнаночной полосочкой изнаночными петлями поэтому над изнаночной мы вяжем одну изнаночную, далее 2 лицевые мы провязываем полосочку вместе одной изнаночной и над лицевой петлей убавления также провязываем изнаночную. Там где две лицевые мы провязываем вместе изнаночную, там где изнаночная провязываем просто изнаночную. И над петлями платочной вязки у нас также идет над петлей убавления изнаночная петелька. То есть мы получается сокращаем в этом ряду вот эти лицевые полосочки провязывая вместе одной изнаночной. Все остальное также вяжем изнаночной по рисунку. То есть над изнаночной и изнаночной, 2 вместе петли лицевые, одной изнаночной над полосочкой. Петля убавления предыдущего ряда изнаночная, и над лицевыми также у нас убавление идет изнаночной петлей. То есть у нас раппорт узора составляет всего лишь 4 петли. После изнаночного ряда мы четвертый ряд провяжем все петельки попарно. За дальние стеночки 2 петли вместе одной лицевой. Раз, затем 2 вместе петли, следующие лицевой, за дальние стеночки второй раз. То есть попарно провязываем вместе по 2 петельки до конца ряда. И сейчас раппорт узора у нас составляет всего лишь 2 петельки. Итак, убавление каждых двух петель провязывания попарно за дальнюю стеночку до конца этого ряда. Сделав ряд с убавлениями, мы теперь просто один ряд провяжем лицевыми петельками. Для того, чтобы не сильно стянутая была у нас макушечка. Провязали ряд лицевыми и теперь снова повторим предыдущий ряд, то есть попарно провязываем за передние полупетли петельки лицевыми. Вот таким вот образом. У нас сократится еще в два раза петельки по кругу, то есть провязываем до конца. Осталось всего несколько петель, которые я провяжу снова лицевыми для того, чтобы у меня, скажем, не был стянутый слишком такой вот пучком край макушки. После того, как мы провяжем лицевыми петельки вот эти по кругу, мы отрезаем ниточку, небольшой хвостик, оставляем который, вдеваем в иголочку. Все, теперь нанизываем все петельки на иголочку. Вот таким вот образом, по часовой стрелке, как и шло наше вязание. Вот, и все. Убираем затем спицы и заправляем хвостики. Вот таким вот образом я переснимаю оставляя небольшой краешек в начале вот так вот не краешек а даже я бы сказала петельку вот затягиваем наши ниточки рабочие вот так вот и смотрите стягиваем макушечку через вот эту петельку в начале которая у нас получилась, пропускаем ниточку вот рабочую, и снова эту ниточку затягиваем начальную петельку. То есть буквально пару раз пропустите сквозь ниточку, вот так вот образовав петельку, затягиваем, и получается у нас узелочек. Вот, теперь стянули хорошо макушечку, вытаскиваем на изнаночную сторону и прячем хвостик. Он у нас уже закреплен, хотите, можете еще с изнаночной стороны закрепить. И нам осталось лишь только... Отрезать вот этот хвостик, спрятать вот этот хвостик с внутренней стороны, провести вторичную тепловую обработку и наша шапочка готова. Когда шапочку постираете, вот эта макушечка еще более привыровняется и будет все достаточно аккуратно и красиво выглядеть. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось, было понятно, если что, комментируйте, кому что осталось непонятно. Если захотите увеличить длину шапочки, можете связать на один рапорт больше изначально до закрытия макушечки, таким образом у вас получится шапочка повыше, скажем, поглубже. Вот. Также не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Пока-пока!